Здравствуйте, я руководитель студии видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность в максимально короткое время. Мы профессионально собираем информацию об вашей услуге, поместим ее в понятную, яркую и информативную видеоупаковку.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 Теперь мы достаточно знакомы для того, чтобы вы смогли принять правильное решение и начать использовать видео для бизнеса, как это делаю я. Узнайте больше по этим контактам. Пишите, звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».